Ток-шоу Сергея Зацепина. Будь в центре событий. В этом месте я всегда говорю добрый день, уважаемые дамы и господа, но, к сожалению, я произнести этих слов не могу, поэтому здравствуйте. Вы слушаете «Радио Народная Волна». На частоте 1590 AM, на нашем веб-сайте radio.nvc.com Ну и конечно же приветствуем всех наших YouTube зрителей Вы не пожалеете о том, что вы к нам подключились Сегодня у меня замечательный гость в эфире Гарри Табах Здравствуйте Юра Я Чикаго. Должен сказать, что Юра находится в центре событий, в Киеве, если я не ошибаюсь Я не в Киеве Понял места не будем говорить где находимся потому что на самом деле ситуация довольно сложная и э, давайте наверное начнем с того что но ну, поскольку вы в курсе всех событий которые происходят ну, в украине сейчас это и киев это и харьков это и э, остальные места а, ну такую небольшую что ли обзорную если можно но э, я не, не, не знаю всех э, деталей, очень много ходит фейков, э, очень много конфуза, допустим, э, это, что называется, фог войны, э, туман войны, допустим, э, думали, что на острове Змеиной этих 13 пограничников героически погибли, но, слава богу, они не погибли, э, они были взяты в плен, но объявили, что они погибли, им дали посмертно всем героев Украины, теперь, значит, Узнали, что и поэтому это здесь происходит все, поэтому я всегда призываю всех блогеров, всех вот, э, телеведущих, радиоведущих не распространять фейки, особенно ну, как бы тебе не хотелось. Мы уже изучили этот урок с Трампом, помните, когда э, говорили, да нет, вот э, сейчас он это специально сделал, что сейчас тут будут э, эти бюллетени, они отмечены, что это все, все, не наволнуйтесь, не протестуйте, не выходите на улицу. Все хорошо, это он все специально, потом на спецназ захватил серверы в Италии и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, хотя, хотя нам хочется это слышать, но и нам нравится эта информация, но это не помогает, когда расходятся такие фейки. А, вкратце могу сказать только такие вещи, что украинцы дерутся э, насмерть, все они э, привозят своих жен, детей на границу своих стариков на границу разворачивается едут обратно территориальной оборона разобрала все оружие все окапываются их бомбят мы имеем дело с психопатом параноиком который не остановится ни перед чем ну, я не буду говорить за всех, но мне в голову не могло прийти, что он начнет вот такую вот полномасштабную войну в 21 веке, из-за чего цели до сих пор не понимаю, не могу понять, зачем и для чего он это делает, кроме того, что вот он сумасшедший, но вокруг него уже кто-то выполняет эти приказы и все такое. Значит, сегодня что у нас, и мы уже видим, что он угрожает ядерным оружием, он угрожает ядерной войной. Чернобыль в его руках, он может там устроить ядерную катастрофу. То, что он не потерпит, так как он болен, как Гитлер и как Сталин, он не потерпит никакого унижения ну, у себя в голове. Никаких там э, оскорблений, ни, никаких потерь, никаких проигрышев. Если надо, он нажмет. Ну, как и они. Они бы нажали кнопку, если бы у них была. Сказали бы, ну все, если меня нет, нет России. нет России, зачем этот мир? И мы все пойдем в рай, а они пропадут. Вот. И с тех пор рай готовится к вступлению в НАТО. Короче, э, что у нас... Сегодня какие новости я могу сказать, потому что каждый день э, ситуация меняется. Ну, мы знаем, что был сильный обстрел Харькова, идут бои под Харьковом, они, э, был большой налет, взорвали государственные учреждения, ну, конечно же, пострадали и гражданские, уже большие гражданские потери, дети, 13-14 детей уже погибло, э, э, ну, и, конечно, военные гибнут, украинские и и российские, ну российских больше, конечно, но там счет не ведется, потому что там бабы новых нарожают. Также был обстрел идет Киева, ну и там в Репине идет большие бои тяжелые. Большие колонны жгут, народ молотов, все вооружаются молотовыми коктейлями, бутылок в принципе уже нет в стране, все бутылки пошли на, на молотовых коктейли, и э, они жгут, жгут -то русский, русскую броню, э, башня телевизионная сегодня была взорвана э, в Киеве, это возле а, мемориала Баби Яру. Баби Яр пострадал. Э, не, ну, я не думаю, что они его специально бомбили. Но, ну, потому что там бомбить тех, кого уже нет, тоже, наверное, смысла нет. Вот, э, что же он использует? Он ни перед чем не остановится. Поэтому я думаю, что когда говорят, мы не хотим начинать Третью мировую войну или ядерную войну, то да уже началось. Все началось, и это просто надо уже осознать и Европе, и Соединенным Штатам Америки, что если его сейчас не остановят, он, у него аппетит будет приходить во время еды. Опять же, Чернобыль в его руках, он может устроить там ядерную катастрофу. Он уже использовал, это подтверждено, что использовал кластер бомб, кластеровые бомбы, что нарушение Женевской конвенции. И, конечно же, он уже использовал вакуумные бомбы, это вообще очень ужасное оружие, это испаряет человека, это до ядерного оружия, это почти ядерное уже оружие, поэтому тоже, конечно же, нарушение Женевской конвенции, поэтому ему все пофигу, все конвенции, все санкции, все, все эти экономические вещи вся эта репутация или еще что-то ему наплевать. Он ненормальный. Я Он вот больной. Я хотел а, тебе задать вопрос, но ты да. похоже на него ответил. Сказал, что ты не знаешь. Я все пытаюсь понять. Что же, чем же он руководствуется ради чего во имя чего он это делает И это ну, у, всех меня... есть разные, у всех есть разные гипотезы он не хочет чтобы НАТО подходила точно так же как америка не хочет чтобы россия расположилась там свое ядерное оружие на кубе он не хочет Но, короче у каждого есть какие-то сумасшедшие гипотезы я э, думаю что это нельзя понять вот нельзя понять он убедил многих россиян что здесь фашизм в украине что тут значит русскоязычных набирать что все время бомбят убивают детей в лнр в днр и так далее и так далее и э, многие солдаты которые попадают в плен которые пишут своим там матерям смс шлют или еще что-то они говорят мы думали что мы придем как освободитель нас будет принимать хлебом и солью а у нас под танки бросаются гражданское население у нас плюют нас ругают нас бросают, коктейль нас жгут Он говорит, очень страшно Все, это же молодые парни В основном из деревень И они теряются Они, они отстают от колонн Колонны идут не, порядку, не по порядку На них идет нападение Видимо, солдаты голодные Потому что они занимаются мародерством Ну и просто они воруют вещи Это, конечно же, злит местное население Но Много дезертиров но все равно это орда. Все равно украинцев не хватит сил и ну, просто из-за из, -за, из -за массы. Они не закидают. Да, вот, это, кстати, это... Немцы когда новост... говорили, что у них пулеметы, уже красные были стволы, они все шли, шли, шли на боры. В новостях а... у нас говорят о том, что идет какая-то огромная колонна, а, по-моему, со стороны да. Беларуси. Да, да. Это они действительно... на, на... Они, хотя... они пытаются окружить Киев. Отрезать, наверное, коммуникации и ультиматумы, переговоры ни к чему не приводят. Значит, что сегодня я узнал от э, своего товарища, которому я как бы доверяю его информации. Опять же, это может быть факт войны, э, и я не хочу распространять э, э, слухи, что такого, но вот э, что хорошего произошло. В России аэродром в Токонроге был атакован украинцами и уничтожен. 200 танковая бригада уничтожена, сожгли ее. 13-й полк 4-й дивизии с Иркутска, командир ликвидирован. Солдаты рассыпались по лесу, но местные охотники с своими берданками, и там обрезами и двухстволками их отстреливают. Это молодые ребята, которые потеряны Потерялись, ну, местные, конечно, лучше знают местность Это делает. десантный корабль, который подошел к Одессе И должен был высадить десант Там нескольких морской пехоты И занять Одессу Там произошел бунт на корабле Морские пехотинцы не захотели делать прийти пример с морских пехотинцев у них э, они знают что как на глупую смерть не хотят идти вот смотрите на них и делайте также это в общем это корабль попросил выход из моря и он вышел и вот эта операция по захвату одесса не произошел но в одессе все время идут сирены также большие конвои с оружием с боеприпасами идут через польшу через польскую границу поэтому там тоже сирены и некоторые э, бомбардировки этих дорог потому что ну, россии не хочет пытается м, отрезать э, тылы а зеленский выступил знаете в европарламенте все встали его аплодировали ведет себя абсолютно героически уверен что войдет в историю как герой украины 90 процентов украинцев его поддерживают вокруг него консолидируется показывает очень четкие сильные качества лидерские и то есть нельзя не зря ну, 73% украинцев в свое время за него проголосовали. Ну, видимо, видимо да. Ну, и, конечно же, он еврей, и э, на него открыта охота. Говорят, что заслали вагнеровцев, чтобы его убить, э, убийство произвести. Ну, я считаю, что охотиться за евреем перед Пуромом это вообще плохая примета. Это да. Теперь, что касается. А, мирного населения, женщины, дети. Какие у них пути? А, распускаются слухи о том, что, скажем, вот, происходит бомбежка в, Харьков, в Харькове, и что якобы украинские власти не выпускают гражданских из Харькова, а прикрываются ими. Ну, ну и это, э, смотри, это, конечно же, чушь абсолютно собачья. Потому что прикрываются гражданскими, знаешь, ты можешь прикрываться гражданскими, если ты воюешь против Соединенных Штатов Америки, потому что у нас такой закон, что нельзя Вот дрон летает, летает, мы знаем, что в этом здании сидят террористы, но они сажают ребенка перед зданием, перед... и все, мы не можем его бомбить, потому что там ребенок сидит, и они это знают и Вот они прикрываются это можно прикрываться гражданскими детьми, если ты с израильтянами, там, да, вот они тоже так. А как это поможет э, да. украинским военным прикрываться гражданскими, когда идет орда? Они что, не убьют гражданских, что ли? Сомневаюсь, Ловить. да. Ну, значит, пропаганда работает. и Поэтому очень внимательно я повторю. Ну, скажем, твой призыв, попытаюсь повторить, очень внимательно относиться к информации, которая распространяется, э, особенно через интернет. <coughs> И не только через интернет, э, очень очень внимательно. Вот, скажем, э, по поводу ГОСТ, вот этого пилота, это тоже похожая информация, не совсем соответствует действительности, который сбил несколько самолетов. Я не могу отрицать или подтвердить, я не знаю. Я спросил у многих своих э, знакомых э, военных, они говорят, нет, есть такой мужик, э, говорят, э, который был инструктором, обучал летчиков, и э, он не молодой. Вот они все говорят, что он не молодой человек но чрезвычайно опытный. И да, в этом деле очень много зависит от опыта. Европа передала самолеты Украине. Вот сейчас украинские летчики в Польше должны перелететь на украинскую территорию на этих самолетах. Это миги, старые миги. Так что будем надеяться, что это поможет украинской авиации но ну, опять же нужна инфраструктура нужны нужно вооружение для этих самолетов там много конечно будет все это делается чуть поздно и чуть мало недостаточно для украины и опять же рано или поздно я думаю что все равно придется ввязываться в эту драку с путиным чем я думаю мы больше оттягиваем это с чего мы ждем я не знаю что он что, что он придет начнет что-то соображать там и решит ну да может быть это было неправильно он уже так влез в этого все он уже пользуется таким оружием и такими бомбами что он понимает что что выхода из этой ситуации нет застрелиться как гитлер он не сможет потому что у него есть всегда ядерное оружие которым он шантажирует которые я уверен он применит если он почувствует что другого выхода нет у него вот И в этом в этом есть опасность которую я думаю не все четко осознают mm -hmm. потому что мы все-таки думаем что с ним о чем-то можно договориться ли он какой-то вменяемый это не вменяемый человек это, это абсолютно больной человек но я скажу что вот я не перестаю удивляться Я только что был на украинском телевидении киевском. И опять и меня, и меня, они меня вызвали как экспорта военного да но сразу же стал такой политический они вопросы пойдет ли беларусь пересечет свои своими войсками mm -hmm. в Украину? Я, говорю, ну, я не знаю как они поступят я знаю что в беларуси много сейчас в интернете везде военные бывшие военные командиры которые уважаемые говорят не совершайте этого преступления не идите мы знаем что в беларуси вообще же такие были э, волнения там же среди mm -hmm. военных тоже они, они лукашенко они не понимают за что они делают понимаешь, они не поминают, понимают, за что они дерутся, за Путина, за какие цели? Они что же не понимают, за, за, за что они убивают своих братьев и жгут их сел, и за что? Какая цель? Украинцы понятно за какую цель? Они, украинцы дерутся за свою землю, за своих родственников, за свой дом, за, за, за свое хозяйство, за своего поросенка. Они дерутся за свою прекрасную, красивую землю, которая кормила э, пол Европы. Да, они дерутся, они победят поэтому Они, они все равно победят этого роду Они ее сожгут в конце концов В полях, в домах, на улицах Ночью, они будут все равно драться Юр, давай попробуем принять звонок От радиослушателей Давай. Добрый У. день Добрый день, Вы знаете, я списал Такую информацию, что в, Под Киром, в каком-то населенном Пункте, они ну, Группа военных российских Когда их начали преследовать заняли родильный дом и начали прикрываться женщинами-новорожденными. Если солдат до такого доходит, то я думаю, что это уже не солдат это первое потом насколько там непонимание того что происходит солдат звонит маме и говорит они еще скажите людям что они пленным дают телефоны и связывают их с родителями чтобы те сказали им что они в плену мама говорит да ты в плену на украине а чего они тебя не отпускают это какой уровень мышления ну, опять же, да, это, это очень много пленных, они показывают на роликах, на видео, где пленные звонят своим родителям, говорят, мы в плену, мы оказались в Украине, мы не знали, мы есть Уровень мышления, опять же, это деревенские простые дети, которых обучили нажимать на педали дергать за эту ручку, и все, и дали им за эту кашу и одели в какой-то хлам, старье. Мундиры, они, они потеряны, они сами перепуганные все. Ну, это много, они идут со всей массой. Это орда. И гремит вся эта весь этот металлолом и, и стреляет стреляет не не меткой не пом, мажут все время стреляет в одно а попадают в другое поэтому страдает гражданское население а, я хочу это вот вернуться в то что вот украинские клинии опять украинские клинии значит они меня спрашивают такой вопрос а вы не думаете что э, путин себя так ведет потому что предыдущий президент сша так вот с ним мило обращался и был таким с ним дружелюбным отдавал видите Менталитет не меняется Это mm. Трамп виноват, оказывается Трамп виноват в восьмом году в Грузии Что напали, Трамп виноват в четырнадцатом году да, Что аннексировали Крым и... Не Байден, Байдена тогда не mm. было Был все Трамп Трамп. Ну конечно, вот Трамп сказал Трамп, а их, Они все воюют с Трампом Даже в Украине Трамп сказал, что Путин гений Я пытаюсь объяснить, но это же сарказм Да, не прав Трамп, что он ну, с сарказмом Как и я часто делаю, разговаривает Они выдирают это с контекста он сказал, да, он молодец Путин, гениален, гениален, блин, он всех вас удивил опять. Вы ждали одно, а он, а он сделал совершенно другое. Да. Давайте еще раз. И он а, сумасшедший, да, давайте. Добрый день. Да, добрый день. Вы знаете, перед, перед тем, что происходит сейчас, если вспомнить, была Чехословакия, да, потом был Афганистан, потом была Грузия, потом был Крым. И все время эти ребята идут и воюют. И потом говорят, ну мы не знали, нас обманули, ну ну ну что? Так может быть просто пора признать, что это просто народ болван, народ тупой, народ быдла, который ничего не хочет понимать, И дети, которые уже здесь воюют сейчас, они же уже родились в этом деле, когда уже можно было по интернету смотреть, когда можно было спокойно получать кучу новостей, но они продолжают верить в то, что есть. Что, то, что они сделали, вот пока их не убивают не ловят. Так можете действительно признать, что русские народ это вообще какой-то, ну, ну, ну не знаю, штата баранов полная. Понимаете, я понимаю, что когда сидит такой лавров, но ну, ну, он понимает, что, что он делает, когда такой небес тоже понимает, что он делает, врет на каждом саду. каждая буква его бронь. Но остальное-то народ, вот, вот эти вот больше ста миллионов. Они то что, действительно получается, выбор такой, который, который уволят вот этих людей, которые выходят с протестами. И ну, уволит, вот это, есть, это и есть только... разница между украинским вот этим казачьим духом. И э, русским, и этим крепостным духом. Вот э, ничего тут не поделаешь. Но это всегда испокон веков было, что вот этих молодых 18-20 лет детей их обманывают. Им говорят, что они будут освобождать немецкий народ от гнета. В Чехословакии, в Польше, что евреи вот, толкают на войну, а Гитлер-то сам за мир. Это всегда происходило, происходит и будет происходить. Конечно же, вся эта пропаганда, которая все эти годы лилась из России, и опять же, никто ничего не делал, давали Путину, э, с него все сходило как с гуся вода, уничтожение чеченского народа. Нападение на Грузию, сбитый самолет малазийский, нападение и аннексирование Крыма, Донбасса, даже недавно и Белоруссию, и, и, и Казахстан. Все этому сходило с рук. Поэтому а теперь еще когда и все посольства рванули с Киева, испугавшись. Атаки и всего остального, когда они никогда этого не делали до этого, кроме как во Второй мировой войны из Москвы эвакуировались, а до этого даже из Афганистана не Он понял, что все его боятся, что все его уважают, что как он хочет, так и сделает. Поэтому думал, что он сейчас хлопнет по Украине, и они все на колени встанут. А тут не так-то было. Украинцы дали серьезный отпор и дают серьезный опор. Они их жгут. Они наземную операцию не могут провести они уже шестой день все после четвертого дня это много чего меняется они не могут провести наземную операцию в воздухе конечно у них привилегия ракеты они начинают использовать баллистические ракеты Искандеры, и э, скады, э, скады и эти... Юр, давай попробуем еще принять звонок давай добрый давайте. день здравствуйте ну, к вашему гостю вопрос, может быть, и, и... на интернете прошел ролик, э, многие, может, видели его, э, как захватили колонну, разбомбили российскую, и показывают э, пайхи э, для солдат, которые экспайр до 15 -го года, там, апреля, месяца, короче, получается 6-7 лет экспайр. Э, то есть это говорит о многом, то есть э, отношение властей, отношения командования российского к своему народу и к своим солдатам, чем они кормят этих пацанов бедных несчастных, их это, в самом деле как пушечное мясо. И Они знали, что они их посылают на смерть и кормят соответственно отраву. Ваш Бабы еще нарожают. Я тут слушал какого-то эксперта ну, на американском, на нашем телевидении, на местном, и он говорит о том, что да, это такая как бы, тактика такая сначала посылают, типа, грубо говоря, пушечное мясо, а за ним следуют уже э, более подготовленные войска, которые проводят зачистку, потому ну, решают как бы, решающий момент, определяют. Может быть... Да, ну, есть такая теория. Значит, значит, тогда действительно первый эшелон это пушечное мясо, которое кормят продуктами, которые а, вышли срок годности, которых 15 год вполне возможно. Давайте еще попробуем принять... Звонок, прежде чем мы идем на перерыв. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Ага. Добрый день. Э -э я бы вот только включила в интернете, в компьютере, ну я обычно не смотрю русские передачу, посмотрела, правда РУ такая. И... Какую... Ведь это такая агитация даже больше, чем Скобеева и Соловьев. Там выступает такая метина, сначала она поносит Израиль, что вот все Израилю позволяли, и Палестину бомбить и всех, и никто их и Хамас, и никто их никогда не осуждал. А теперь Россию бедную несчастную осуждает, Она все правильно делает, потому что в 2014 году нужно было все это сделать, а не сейчас бедные люди, несчастные. Это такая пропаганда, поэтому неудивительно, что их люди и голосуют за войну на Украине, потому что они это все слушают. Другого они не слушают и не слышат. Вот и все, это, это какой-то ужас. Правда ру называется. Вот Конечно, если это я это просто правда. выключила, я не могла, мне просто, мне хотелось разбить компьютер, я не могла больше это слушать. Вот. Не слушайте, вот как я вам вот. скажу Словами профессора Преображенского Не слушайте российское радио Перед приемом пищи. Будьте здоровы Вообще интересно, когда разговариваешь с людьми Которые так коричо поддерживают То, что происходит Ну и конечно в качестве аргументов Приводят вот этот токен-пойнт: 8 лет Донецк, бомбили, убили, разбомбили Говорю, ну хорошо Давайте попробуем так Допустим, что вот то, что вы говорите это правда. Допустим, бомбили 8 лет Донецк. Допустим, кого-то убили. Допустим, что у Путина болит душа. То есть, я, я гипотетически говорю, болит душа, и он решил, так сказать, каким-то образом сохранить, спасти, оградить и так далее. А, ну вот, Путин со своей армией вошел в Донецкую область. Как бы и защитил своих людей. Я бы еще, может быть, как-то это понял. Но при чем здесь Киев, при чем здесь Харьков, Херсон и так далее? Вот, вот, вот эти города, вот эти люди, которые там живут, вот те дети, которые сейчас погибают, они тут при чем? Где Объясните мне, или что это, так сказать, месть такая уничтожить? То есть, значит, все-таки причина-то не в этом, не в том, чтобы оградить русских, которые проживают на территории Донбасса, значит, какая-то другая причина есть. Но другие причина, я опять же я не психиатр не психолог Но причина в том что он получил все что он хотел ему все принесли цены на нефть пожалуйста снятие санкций с к потока, пожалуйста нации с акции все стали ему звонить стали с ним разговаривать он получил э, казахстан он получил беларусь он даже получил грузию он даже получил то что э, саакашвили сидит в тюрьме в грузии его личный такой враг он даже получил, что генерал Каландадзе сидит под домашним арестом в Германии, да, чтобы его экстрадировали в, в, в Грузию. Как раз гениальный генерал, который сейчас бы очень был нужен гражданин Украины, который очень бы сейчас был нужен в Украине. Да, Он получил все, что он хотел но э, единственный вот такой э, э, кровоточащий такой э, чешущийся пульсирующийся геморрой у него это Украина, которая все время его унижает и его э, издевается над ним, надсмеивается над ним, особенно вот этот вот президент клоун такой, вот это ему он не мог не это мог терпеть, пережить. ну сколько он может терпеть? Это в его понятии. Поэтому ее только надо раскатать танками и, и смести с лица Земли, что он подумал, что его в этом и поддерживает Запад, что Запад не будет с ним связываться из-за этого. Потому что они ему дали все остальное, ну, что он совершенно хотел. Совершенно верно. И, и ничего на... ему не было. И накануне ну, создали при, при все Трампе, условия. 4... При Трампе ему пришлось чуть-чуть так тихонечко посидеть. Э, подождать, пока опять вернутся э, вот эти э, слабые, левые, коррумпированные взяточники. Давайте, Юр, давай и мы все. должны остановиться, сделать перерыв небольшой. После чего вернемся, продолжим. Если будут по-прежнему звонят люди, мы примем звонки ответить на вопросы. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Мы скоро вернемся. Возвращаемся в эфир с нами капитан первого ранга в подставке Гарри Юрий Табах. И телефон в студии 847-400-5200 Обязательно сейчас примем телефонный звонок Вот Дор компания, которая сейчас, реклама которая прозвучала Спонсирует программу У нас по пятницам бывает руководитель клуба Будо Баллистик Клаб Анатолий Задорожный Интересный, ну, он создатель, как бы, и тренер, сенсе этого клуба Его сын 8 лет служил в Неве он такой сдержанный, в принципе, всегда. Э, ну, как как все э, стар, так сказать тренеры восточных единоборств. Ну, он такой сдержанный. А летом вот в прошлую пятницу был и по-моему даже смотерился в эфир, не могу держаться от того, что происходит. Э, общается с, с ребятами, которые с американцами, которые там инструктор, который еще там находится скажем так. И я говорю, как-то высказал некий скепсис, ну, тревогу по поводу того, что происходит. Он говорит, не надо так паниковать еще, говорит, так сказать, в армии, в украинской армии, говорит, есть потрясающие талантливые люди, в руководстве армии в том числе. Абсолютно, абсолютно верно. Паниковать вообще не нужно, потому что ну, это не помогает э, ничему, а только вредит. И в украинской армии есть э, чрезвычайно талантливые э, офицеры обстреленные солдаты, и генералы. Я знаю несколько их, которые настоящие, настоящие полководцы. Явно у них это казачья кровь. Одного генерала я знаю, чеченец в Украине. Ну, он украинец, но он сын чеченского народа, бравый, толковый, образованный. Да, кстати, э -э коль не. скоро вы упомянули, что он чеченец, там ведь, насколько я знаю, и Кадыров послал свою какую-то да, часть Да, ну Кадыров, Кадырова мы не называем чеченцем, Кадыров, Кадыровцев мы называем Кадыровцами, это бандиты, okay. да Чеченцы это гордый и, и народ, который живет по правилам, который живет по, по, по чести и не надо их испытывать с кадыровцами. А насколько я знаю, генералы этой кадыровской бригады убили. И, конечно, они же сразу развалились и ушли обратно в Россию. Понятно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, вот, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Юра, вы как военный специалист относительно нас лучше понимать стратегию и тактику Путина как главного командующего всей этой армии. Вот, и то, что вы сказали, что у украинцев это летных оружиях, самолет самолеты и так далее. Вот насколько, как долго они протянут и... Неужели обречена? И вот, вот мой второй вопрос. Вот на сегодняшний день китайцы тоже как-то поддерживают. Ну, не открыто, но все же на стороне Путина. И как это они смогут в дальнейшем свою практику применить? Так, такую же на тайване который ну, я, да, я уверен что я это говорил всегда что если если ну, там, 1 10 процентов шанс есть что Россия пойдет полномасштабной войной на украину то конечно же ожидайте что китай будет на это смотреть или это будет применено как отвлекающий маневр но китай сразу же это возьмет на себе на учет, посмотрит, как отреагирует Запад на это. Если Запад будет реагировать так, как они сейчас реагируют, то, конечно, у Тайваня нет никакого шанса. Сколько Украина продержится? Она всегда продержится. Это никуда не денется. Ее невозможно завоевать. Это нереально. Они будут драться в, в лесах, они будут драться в подвалах, они будут драться в, в канализациях. Послушайте, бендеровцы продержались почти до 60 -го года. Их не могли никак вытравить из, из лесов. Они продолжали биться, поэтому здесь, они никогда не победят. Понимаете, они могут танками кататься туда-обратно по улицам, а города старые, тут очень много, что называется, баттлнекс. Они их будут сжечь все время. Всем. Поэтому сколько они выдержат, они выдержат всегда. Они будут выдерживать это вечно. Проблема в том, что Путина это не остановит. Он будет идти дальше. Ну и что? Ну вот он придет в Балтийские страны. Что мы? Опять же скажем, ну что из-за них мы будем ядерную войну да, не в НАТО, да, все СПНОС. У него же ядерная бомба. Пока ему кто-то шею не свернет, это не остановится. Давайте еще принять. Звонок, добрый день. Здравствуйте. Виктория Микулец. Одесса – мой родной город. Я из Одессы. Постоянно с ними на связи. Я, я хочу, чтобы знали, чтобы знали все радиослушатели, люди неравнодушные, что Одесса э, вся вышла. Вся вышла. Все друг другу помогают. Помогают армии, строят оборонительные все, все что нужно. Вся Одесса. Люди очень, конечно, боятся, там дети, там женщины, но Одесса никогда не сдастся, и я хочу, чтобы знали все люди здесь проживающие, я хочу сказать большое спасибо, мы вчера были на почте сдавали тоже посылки, очень много, такое горы посылок, горы, спасибо огромное за помощь, за поддержку вашу, слава Украине, героя слава, спасибо вам большое. Да, смотрите, это, конечно, Спасибо. очень благородно, что посылки посылаете в но, ну, в принципе, им здесь ничего не нужно, кроме оружия, кроме э, э, термобиноклей, э, э, бензия, да. тепловизоров, тепловизоров диверсанты выходят ночью они их не видят им нужно высокоточечное оружие им нужно прикрыть небо в посылке вы это не пришлете еды здесь достаточно одежды здесь достаточно книжек телефонов здесь достаточно нужно оружие не... поэтому за место похода на почту или в магазин за покупками идите к своему конгрессмену и требуйте Требуйте от своих конгрессменов, чтобы они действовали в помощь Украине, чтобы они меняли наши законы, чтобы они не боялись этого маньяка, чтобы они не пытались с ним о чем-то договориться. Что если ваши конгрессмены и сенаторы ставят весь мир под угрозу из-за того, что они малодушные, то за них больше голосовать вы не будете. В основном... Так мы понимаем, это демократы. Это то, о чем я вчера говорил. Я говорю: мы не очень можем, к сожалению или к счастью, я не знаю, мы не, ну, объективно, мы не можем повлиять на ход военных действий, которые происходят в Украине. Ну, не можем. Вот как бы я ни разрывался, как бы я ни кричал, не матерился, или не пел, или не плясал, я не могу повлиять на ход военных действий. Но то, на что мы, все, да, можем все, все мы можем повлиять. Но на... все вместе мы можем повлиять. Все вместе. Сегодня вся Европ, что... Европа показывает э, подполковника в отставке Видмана со своей книжки. Вот. Все он, конечно же, на своем коньке, что во всем виноват Трамп. Там, так а вот, Байден делает все правильно. Вот на что мы можем повлиять, это, во-первых, а, как ты справедливо сказал, давить на своих представителей в Конгрессе, на своих сенаторов. А во-вторых, в ноябре выборы промежуточные. От этого выборы имеют последствия. Ведь, вы смотрите, в 2020 году, когда президент Байден вошел в первый дом, он в первый же день подписал там почти 20 исполнительных указов. А этими указами он лишил нас энергетической независимости. Он позволил, он, так сказать, мы прекратили строить нефтепровод из, из Канады, мы он отозвал лицензии на на добычу нефти на бурение и так далее Нефть, стоимость нефти пошла вверх вот а, он же снял санкции с северного потока совершенно верно снял санкции с северного потока вообще я пытаюсь понять и найти логику то есть вот эту цепочку событий когда я выстраиваю у меня получается создается впечат... впечатление не создается впечатление выходит так что человек который э, пациент белого дома сегодняшний делает шаг за шагом а подводя вот к той ситуации которая сегодня сложилась в европе то есть мы сократили добычу нефти мы стали закупать и мы по сей день закупаем нефть почти 10% процентов нефти э, в россии Европа пользуется, там Германия, по-моему, 40% нефти, ресурс, э, энергоресурсов закупает в России. Сейчас э, Шоуц сказал, что они не будут сертифицировать газопровод. Послушайте, но... да, да, все равно они будут закупать в России. Это все равно бесплатно. Они все равно говорят в Европарламенте, они говорят, как нам надо сделать, как нам надо нам перестать покупать нефть в России, значит, нам надо больше разрабатывать зеленую а, вот да. это, замещение, замещение зеленой то есть еще ветряков, солнечных да, батарей да, построить. Да, вот это надо. Но пока что вы продолжаете закупать. это Не это надо сейчас сделать. Да, разрабатывайте зеленые. Но начинайте делать то, что было при Трампе. Начинайте добывать, качать нефть в Соединенных штатах нефть и газ, чтобы мы были самые большие. Опустите цены на нефть, которые, те, которые были при Трампе. Экономисты все... могут объяснять это тысячу раз, там еще чем-то, еще чем-то. Вот подполковник Видман вам будет это все объяснять. Делайте, что было сделано при Трампе. Не надо изобретать колесо. Верните, что было. Абсолютно прав, но, к сожалению, и наша администрация. Вот э, с, Псаки вчера, по-моему, говорил: да, это как раз стимул к, к, это стимул к тому, чтобы нам развивать зеленую энергетику. Значит, мы должны еще да. больше инвестировать в это. То есть, абсолютно прав. Они пока и Путин использует ну, э, э, деньги, получены от этого она, надо, надо этими, пока она вам псакает в уши. То есть, э, и вот да кстати по поводу э, северного потока 2 М -м, мне тут подсказали что на самом деле <coughs> не получив сертификат они вполне могут прокачивать, га прокачивать газ Единственное, там по каким-то условиям они должны будут платить штраф за это поскольку у них нет сертификата то есть а ну что это бюрократическая фигня? А штраф будет на там, 3 копейки? 10, 10 тонн а Не, ну просто будет 10 миллионов газ. При да. сегодняшней цене на газ этот штраф, это... Мне сразу на ум пришли фильмы советских времен, когда проституток вылавливали и штрафовали, там, 5 рублей штраф, 10 рублей штраф, а, проститутка, которая в день зарабатывает, там, 100-200 долларов, ей штраф выписывали милиционеры, там, 5-10 рублей. Это примерно то же самое получается, то есть Россия будет прокачивать газ по сумасшедшим на сегодняшний день ценам оплатить какой-то минимальный, чисто символический штраф, то есть Германия будет получать газ, мы будем убивать, продолжать убивать свою э, нефтегазодобывающую промышленность, мы угробили угольную промышленность, а Покупать, Я вообще ехать. не понимаю, как это помогает э, э, природе и атмосфере. Кажется, где вы его качаете? В Америке или там? В общем там, наверное, качает намного хуже и грязнее, чем в Америке. У нас хоть какие-то или в Канаде у нас какие-то ограничения и контроли стоят. Поэтому, а. какая -то, Тогда не, не пользуйтесь машинами или еще чем-то делать А если все равно используется столько же горючего, сколько какая где его качают? То есть это элементарная логика, но к сожалению какая-то часть населения, ей логика это недоступна. И они ведутся на то, что им рассказывают лидеры Демократической партии. О том, что вот мы перейдем на возобновляемую энергетику, спасем экологию, спасем планету. То есть абсолютный, на самом деле... Ребёнок и как Керри, сказал, как Керри сказал, надеется, что Путин все равно останется в, в этом договоре по экологии. Ага. И, и, вот, вот, пожалуйста. Да. Это то, что его беспокоит. И, да. К, да. К сожалению, еще раз, ты абсолютно прав, когда говоришь, что на самом деле коллективный Запад, это Европа, это и наша администрация создали условия, для того, чтобы Путин смог поднять голову и смог позволить себе вот такие военные игры. Это, это мы ему создали такие условия. Если бы мы не создали. Да. Любая, любая, любая военная операция, требуя, тем более такая, требует колоссальных средств. При таких ценах на нефть и на газ он может себе это позволить. И вообще странная ситуация. Мы. Э, Чуть ли не на грани так сказать ядерной войны с ними находимся и мы продолжаем их финансировать мы закупаем Но это же на это же вот это, понимаешь, опять же трампа обвинили в чем когда он сидел там и меркель в и нато и везде и он говорил вот вы строите это газопровод и как говорят что при нем это было, он же орал тогда на них прям прям да. кричал или выстроить а мы должны вас защищать а вы будете с ними зарабатывать миллиарды долларов и, и и вы еще в нато ничего не вносите свою долю все за наш счет Защищать вас от врага, с которым вы в бизнесе, и вот он всем говорит: это нечестно, это неправильно. И тогда все кричали: что вот он хочет нас поссорить, он нас ссорит с нашими союзниками по НАТО, бла бла. бла, бла. Помнишь это? А Конечно. теперь они говорят, а теперь эти же люди говорят: ну подожди, Северный поток при нем был построен. А какое отношение к Северному потоку имел? Это был договор между Россией и Германией. И он говорил, он был против этого, он уезжал на немцев, он, он на НАТО. Он подписал санкции, э, и в тот, же, в тот же день, когда он подписал эти санкции, закон о санкциях, строительство Северного потока было остановлено буквально да. в тот же день и сейчас все равно нет ну в общем пропаганда гнилая работает и кстати вот знаешь, пропаганде... говорили они говорили что от трампа надо отделаться любой ценой любой ценой надо делаться от трампа вот сегодня украинцы платят эту цену своей крови свою жизнь своей страной своей будущем своих детей но еще чуть-чуть и мы все заплатим за эту цену, за то, что мы избавились от Трампа. Очень хочется верить, что мы все извлечем урок из того, что происходит, и сделаем правильные выводы. Юр, к сожалению, времени больше не осталось. А, пожелаем Украине так сказать, выстоять. А, будем надеяться, что ну, она сама по себе Сместо... ситуация не рассосется. Я понимаю. Я слава понимаю. Украине, слава украинским воинам, и спас... слава президенту Зеленскому и слава мэру города киева крючко он тоже стоит и держит удар молодец все спасибо спасибо тебе огромное за то что нашел время и возможность пообщаться рассказать нам ситуацию свои мысли я думаю что люди прислушаются и возможно все-таки сделают выводы спасибо удачи тебе здоровья и береги себя есть